Снег лежит белый-белый, Словно лист, где ни строчки. Год, как миг, пролетел, И, слава Богу, не точка. Путь, продолжил свой дальше, Трижды жизнь расцелую. День и миг ее каждый Бесконечно люблю я. Дом наш чист, наутюжен, Ель в нарядных обновах. Полночь дышит потужно, Год рождая нам новый. К новогоднему чуду Мы с тобою причастны. Пусть в семье нашей будет Новорожденный счастлив. С Новым годом! С новым счастьем!